Очень понравился курс, очень понравился преподаватель, потому что объясняется там все очень доступно, легко и старый мат может пойти. Очень понравилось то, что была практика. Очень, очень-очень много, очень, поэтому рекомендую всем. У всех есть сейчас фотоаппараты, тем более они профессиональные. И я считаю грех не заняться еще видеосъемкой, особенно касается это фотографа, потому что клиентов очень много, они становятся очень капризными, где ты должен не только фотографировать, но еще видео снимать.